Нам очень приятно быть с вами в одной поездке. Это один из наших лидеров, да? наш вышестоящий спонсор. Я знаю, что вы классный мотиватор. Скажите ребятам несколько вдохновляющих слов. Вот с чего им начать, с чем работать, чтобы команда росла, ну просто с космической скоростью. Я думаю, вы точно это знаете. Всем привет солнечного Кипра. Сегодня у нас, по-моему, четвертый день, как мы здесь, и, знаете, наверное, каждый человек мечтает отдыхать, жить на берегу моря. По крайней мере, мы все хотим всегда попасть на море. Вот одна из мечт наших осуществилась. Мы находимся сейчас в Кипре. Я думаю, у нас очень много осуществится еще мечт наших, но самое главное, в начале пути поверить принять решение я всегда говорю неважно там чтобы вы видели всю ступень там конец потому что каждому новичку, наверное, сложно э, поверить то, что он заработает, дойдет до конца, до финиша и заработать 128 тысяч долларов. А, поэтому надо начинать программу в программу, и когда вы завершите одну программу, пройдете, вам, э, вы увидите вторую программу, следующую. А дальше, конечно, вначале, когда все кажется сказкой, а потом все это превращается в реальность.